Thank mm -hmm. Я снова вернулся снимать вам новое видео. <с> <с> Прежде всего хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержал меня, подписался на канал, поставил много, кучу лайков, написал очень лестные и э, позитивные, мотивирующие комментарии для меня. Мне очень приятно. Я буду стараться дальше делать для вас только лучшее. Э, снимать только места, где действительно есть, не выкладывать весь шлак, где ничего не происходит. Э, сегодня, сегодня э, я... Приехал в заброшенную деревню, в заброшенную. Здесь уже практически, да не то чтобы практически, здесь уже никто не живет абсолютно. Здесь нет ни одного жителя. Здесь лишь только заброшенные дома и вот куча комаров, которые, наверное, сидят мне сегодня. Суть, короче, не в этом. Рассказываю вам историю. Мне ее рассказали, и я решил проверить. В доме напротив, который вот здесь жила девушка, женщина. То есть это было где-то примерно, ну, тоже очень давно, не, это не наше время, даже не 90-е. Она жила себе спокойно, и в ее дом забрались грабители. Забрались грабители, и она пыталась откупиться деньгами от них. Но, типа, они и деньги забрали, там, и все дела, короче, но они ее убили. После этого, со слов жильцов, которые здесь еще когда-то жили, то есть вот, вот там он последний дом, где-то в конце этой улицы, там ж... последние, кто оставались здесь в этой деревне, когда проходили здесь, гуляли вечерами по этой вот дороге, по этой самой. Видели здесь всякое, слышали, что доносились какие-то шорхи, звуки, крики из этого дома, хотя там уже давно никто не, не живет, и окна забиты. То есть полностью дом ну, изолирован от того, чтобы туда кто-то залез. Но сейчас уже с, с, в ходе всего этого времени там открыта дверь, уже как бы дом просел, он старый. Вот. Я сейчас отправлюсь туда и посмотрю, что там сегодня будет ли происходить или нет. Насчет сеанса ЭГФ, еще раз говорю, я пока не в силах приобрести ЭГФ, теперь я попробую свой старый метод, мы попробуем радио и диктофон, то есть по самому радио может быть не слышно, а когда ты записываешь этот шум и задаешь вопросы при этом работает диктофон, можно что-то заметить. Также тем, кому не нравятся мои видео, и те, кто пишет, что я, как бы, пародирую Тима Морозова или Дарк Госта, то, ну, извините, как бы, <laughs> я их не пародирую. Да, может быть, мы в чем-то похожи, мы занимаемся одной тематикой, снимаем одни и те же видео по одной и той же тематике, и, как бы... Пишите, что хотите, но я вижу, что людям нравится, людям заходит, спасибо вам. Сейчас мы отправляемся в этот дом, друзья, и посмотрим. Начнем, наверное, с того, что подождем, когда стемнеет. Включусь уже там. Друзья, в общем, попробовал эту дверь закрыть. Не вышло вообще, потому что она рассохлась уже. Как бы я хочу сразу начать... О, комментарий. Мы друг друга боимся. Здорово. Я хочу начать с того, что сейчас я сразу проведу этот сеанс с диктофоном и радио. И после этого как бы буду ждать, что будет происходить или нет. Вот. С собой у меня GoPro 3. Старенькая. И Nikon. Вот эта вот зеркалка. В общем, сейчас я GoPro 3 установлю вот в эту вот Штука, пускай меня вот отсюда снимает. С карты случилось что-то. Ну, сейчас я вроде все наладил. Все, пошла съемка у нас. Отлично. Так. Твою мою. Твою. так. Оставлю ее здесь. Так, ну что, друзья, пробуем. есть из мира духа я буду делать кор... я буду делать короткими чтобы вопрос задаю жду ответа несколько секунд выключаю снова задаю вопрос но мы будем прослушивать Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Друзья, я сейчас послушался, как будто да, сказали. Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Да, ты. да там сказали да, точно. Не знаю, как вам слышно, но я слышал, да. Так, друзья, сейчас будет следующий вопрос, зададим. Если там действительно было да, то мы сейчас спросим, не то ли это девушка. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Девушка, которая здесь раньше жила. Чего? Ты девушка, которая здесь раньше жила. Друзья, не пойму, что там. Я сейчас попробую разобрать. Ты девушка, которая здесь раньше жила? А, я еще раз послушаю. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Нет, нет, друзья. Тут звучит, в общем, короче, до да, смерть. Ты девушка, которая здесь раньше жила. Твоя мать. До да, смерти. Так, друзья, если там действительно ответили смерть, то я сейчас спрошу. Тебя здесь убили? Тебя здесь убили? Тебя здесь убили. Я не разберу, что это такое. Не разберу никак. Друзья. Не пойму, что там звучало. Ну что-то на деньги похоже. Как будто бы деньги. Если она сейчас ответит более ясно, то я думаю, мы спросим еще, что же здесь действительно произошло. Они убили тебя из-за денег? слушаем. Они убили тебя из-за денег? денег да уж как будто хрип какой-то друзья был сейчас Ох, твою мать Извините. Тарелка. здесь вот стоял, ребят когда мы заходили зеркало давайте на М, МП проверим это на магнитное так, сейчас, ребята у меня там фонарь висит я сейчас включу свет прибор, так, друзья, сейчас мы проверим эту тарелку. Ничего нету Ладно, включу здесь свет. Добавлю Нуля. Так, ребята. Я сейчас эту камеру установлю в той комнате. А, свет. Пусть здесь тоже светит. Здесь я установлю на штатив камеру. Пусть снимает вот от печки. Или от печки. Вы говорите постоянно, что как будто, бы от печки. Уже есть С Зарядкой все порядок. Эту камеру ставим, снимать эту комнату. Вот. Я сейчас попробую около зеркала свечи зажечь. Сейчас я уберу, вот эти уберу, чтобы у меня было лучше видно, когда я к зеркалу подхожу. Все понятно. С этой карты памяти тоже у нас ничего хороша не вышло. Так, ладно. Убавлю свет. Не буду убавлять. Если ты здесь, то подай какой-нибудь знак. Появи себя. Да ладно, это что с той стороны, что ли кто? Походу с той стороны кто-то ребята. Блять, шутит что ли кто? Змеи еще какие ловлю сейчас здесь. то место, где я стоял. Здесь окно забито. Блин. Фу, блин. Офигеть. Да. Ребята, еще хочу сказать, что мне очень страшно. Да, не нужно меня строго судить, потому что канал молодой. Я все это прочувствовал совсем недавно, совсем. Там какой шум! Офигеть! Еще раз попробую сейчас. Если ты здесь, прояви себя еще раз. Я не буду больше убегать. Если ты здесь, прояви себя еще раз. Я не буду больше убегать. Опять то же самое, то же самое, но она на контакт выходила. Так, еще раз хочу вам показать то, чтобы вы убедились в том, что я ничего здесь никаких не ни так не вижу. сделать здесь вот. а. делать? Эта комната вообще активничает Вот Я пока выйду отсюда, наверное, из этой комнаты и пойду прогуляюсь по этому дому. что когда постучишь Фонарик садится. Свет здесь включу. да, друзья, я не знаю и как здесь может быть страшно я, я просто представляю как вы видите эту ситуацию по-своему но я чуть сейчас посижу и друзья, в общем я немного перевел дух сейчас внутрь возвращаюсь и думаю буду вещи потихоньку собирать потому что Фу. Вот, блин, чуть на с не наступил. Блин. Друзья, вы, конечно, извините. Я буду лучше снимать короткие ролики Да, это зеркало. Нет, друзья, я ухожу, короче, отсюда. Пусть вы, в принципе, видели. Вы уже видели, что здесь творится. Нам ответили первый раз, в принципе, за все это время. звуки постоянно все в одну комнату. Боже, что за хрень? Что за хрень? Ух ребята, валим отсюда. я вам сниму еще вот здесь вот ответствую. Вот, собственно, дом этот. Все, я не могу больше тут находиться.